Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия оборудования для окончательной расстойки теста. Оборудование для окончательной расстойки тестовых заготовок выполняется в виде стационарных камер или шкафов, внутри которых располагаются цепные люличные конвейеры. Стационарные камеры применяются в том случае, когда окончательная расстойка производится на передвижных вагонетках, на полке которых устанавливаются листы или формы с тестовыми заготовками. Стационарные камеры располагаются в тесторазделочных отделениях. Стены и перекрытия камер изготавливаются из влагоустойчивых материалов. Камеры делаются тупиковые или сквозные, обогреваются или увлажняются паром. Вагонетки с заготовками помещаются на расстойку в камеру. Этот способ весьма трудоемкий, требует больших площадей и затрудняет организацию поточного производства. Наиболее широкое применение нашли конвейерные шкафы. В зависимости от высоты производственного помещения, типа печи и способов загрузки и разгрузки, конвейерные шкафы для окончательной расстойки могут выполняться Г-образной, П-образной и Т-образной формы. По расположению цепного конвейера шкафы разделяются на горизонтальные и вертикальные. По технологическому назначению универсальные и специализированные. Универсальные конвейерные шкафы предназначены для окончательной расстойки тестовых заготовок при выработке широкого ассортимента хлебобулочных изделий. Недостатком их является затруднение механизации загрузки и разгрузки люлик. Специализированные конвейерные шкафы предназначены для расстойки тестовых заготовок при выработке изделий только определенной формы и массы. Эти шкафы имеют в комплекте механизмы для разгрузки и загрузки люлик и применяются в автоматизированных поточных линиях. Универсальные шкафы окончательной расстойки. Расстойные шкафы а 2 х РА, А2ХРБ, А2ХРВ предназначены для окончательной расстойки тестовых заготовок широкого ассортимента. Они устанавливаются к и ленточным печам, имеющим ширину по до 1900 и 2100 мм. Все три модификации имеют унифицированные узлы и отличаются количеством промежуточных секций, служащих для увеличения количества расстойных люлек шкафа. У шкафа с индексом АА а, дана промежуточная секция, Б2В3. Простойный шкаф А2ХРА имеет Г-образную конфигурацию. Он состоит из каркаса 1, а облицованного теплоизоляционными щитами 2, в каркасе установлены направляющие 4 звездочки 3, на которых размещается два параллельных цепных конвейера. На главном валу 11 конвейера закреплены ведущие звездочки 9. Для регулирования натяжения цепного конвейера служат винтовые натяжные секции 5. К конвейерным цепям на пальцах подвешены трехполочные люльки 6 с шагом подвески 600 мм. Загрузка шкафа заготовками осуществляется через окно 10, а выгрузка с противоположной стороны. Привод шкафа размещен в пристройке 7 Шкаф работает следующим образом. Тестовые заготовки по транспортеру поступают к шкафу и вручную загружаются на листки или платки, а затем последний устанавливаются на люльке расстойного шкафа если расстойка заготовок осуществляется в формах то их устанавливают на нижней полке расстойных люлек длительность расстойки регулируют изменяя количество заготовок на люльке или пропуская отдельные люльки последняя операция может осуществляться с помощью механизма регулирования расстойки состоящего из диска 12 поворотными пальцами 13 количество соответствует числу люлик на конвейере. Против пальца установлен конечный выключатель, который останавливает приводной электродвигатель. Если палец повернут, убран, то диск поворачивается без остановки, до соприкосновения конечного выключателя со следующим пальцем. Соответствующая ему люлька проходит незагруженной мимо загрузочного окна, а конвейер останавливается при подходе к загрузочному окну следующей люльки. Выгрузка заготовок из расстойки производится одновременно с загрузкой. Чем больше в шкафу незагруженных люлек, тем меньше длительность расстойки. Для поддержки заданных параметров воздуха в шкафу предусмотрена установка колорифера и пароподающего устройства. А при необходимости к шкафу можно подключить кондиционер. Для контроля за параметрами воздуха на стенке расстойного шкафа установлены измерительные приборы 8. В движение конвейер приводится от электродвигателя 3, который через ременную передачу 2, цилиндрический редуктор и зубчатую передачу 4 вращает приводной вал 5 конвейера. Движение конвейера равномерно прерывистое, что обеспечивается механизмом регулирования продолжительности расстойки, который состоит из диска 6 с 10 подвижными упорами. 7. И конечного выключателя 8. Количество упоров на диске кратно количеству рабочих люлик конвейера расстойки. Диск приводится во вращение от приводного вала 5 конвейера через цепную передачу 10. И при перемещении конвейера на один шаг люлик поворачивается на одну десятую оборота. При этом каждый упор диска, нажимая на ролик 9 конечного выключателя, размыкает цепь магнитного пускателя, выключая электродвигатель конвейера. Продолжительность расстойки регулируется изменением количества упоров, взаимодействующих с роликом конечного выключателя. Если в работе участвуют все упоры, то выключение электродвигателя производится после каждого перемещения конвейера на один шаг люли. В этом случае все люльки подряд останавливаются против окон загрузки и разгрузки, и соответственно продолжительность расстойки является максимальной. Если выключите один, два и более подвижных упоров, то при повороте диска они не будут взаимодействовать с конечным выключателем, и следовательно соответствующее количество люлек будет проходить мимо без загрузки. Таким образом, уменьшение количества останавливающихся под загрузку люлик приводит к сокращению расстойки. Так как из общего количества упоров может отключаться половина, то продолжительность расстойки можно регулировать в диапазоне 1 к 2. Выключение из работы двух люлик подряд не допускается, так как это Приводит к нарушению ритма работы Включение электродвигателя может производиться вручную путем переключения на кнопку «Пуск» От реле времени или непосредственно от привода печи при помощи механизма выключения Механизм включения электродвигателя конвейера расстойки состоит из диска 12 С тремя съемными пальцами 13 И переключателя 14 Вращение диск получает от приводного вала печи с помощью цепной передачи 11. При вращении диска пальцы нажимая на ролик переключателя производят включение электродвигателя конвейера расстойки. При выпечке подовых изделий одна трехполочная люлька расстойного шкафа загружает три люльки печи. В этом случае диск механизма в Включение работает с одним пальцем, два дополнительных пальца снимаются. При выпечке формовых изделий каждая люлька конвейера расстойки загружает одну люльку печи. В этом случае диск механизма включения работает с тремя пальцами. Конвейерные шкафы Т1ХРГ-30 и Т1ХРГ-50 предназначены для окончательной расстойки тестовых заготовок мелкоштучных булочных изделий широкого ассортимента. По конструкции эти шкафы аналогичны шкафу А2 Хайра. И устанавливаются в комплекте с печами, имеющими люличный и ленточный под, шириной 1,4-1,5 метра. Эти шкафы имеют Г-образную форму и цепной конвейер с втулочной цепью с шагом 100 мм, на которой шарнирно подвешены трехполочные люльки размером 340 на 1490 мм с шагом 600 мм. Характеристики шкафов А2ХРА, ХРБ, ХРВ, а также две модификации шкафов Т1ХРГ представлены в таблице на слайде Специализированный расстойный агрегат LA23M Предназначен для расстойки тестовых заготовок в форме батонов массой от 400 до 500 граммов в агрегат входит укладчик заготовок на люльке шкафа, собственно расстойный шкаф, пересадчик заготовок на подпечи и надрезчик. Агрегат выпускается в двух вариантах. Для комплектации тоннельных печей площадью пода 25,50 квадратных метров. Он имеет Г-образную форму и может монтироваться сверху, над тоннельной печью, либо перед ней. В агрегат входит питатель-загрузчик, расстойный шкаф, опрокидыватель-люлик, и надрезчик. Шкаф 2 имеет Г-образную форму и состоит из семи унифицированных секций А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Каркас секции выполнен из уголковой стали и покрыт металлической обшивкой. Секция Ж является станиной. В ней расположен ведущий вал 10 конвейера выравниватель шага загрузчик 9, механизм разгрузки люлик 21 и надрезчик-опрыскиватель 20. На этой секции смонтированы вертикальные секции E, и G, к которым примыкает консольная часть шкафа, состоящая из секции А, Б, В, опирающихся на стойку 1. В целях увеличения производительности шкафа количество консольных секций может быть увеличено. Внутри шкафа расположен цепной конвейер, состоящий из 10 пар цепных звездочек, из которых две пары 3 и 4 натяжные, а остальные направляющие, и двух бесконечных пластинчатых втулочно-роликовых цепей 5 с шагом 75 мм. К цепям Шары нервно подвешена через каждые два звена 212 люлек-6, в том числе 200 рабочих. Натяжение цепей производится с помощью винтовых натяжных станций, расположенных в секции А. Движение конвейера равномерно прерывистое и осуществляется от электродвигателя 13. Частотой вращения 930 оборотов в минуту и мощностью 1,1 кВт. Который через клиноременные передачи 11 и 12, червячный редуктор 15, кривошип 14, тягу 16, рычаг 17 и собачку 19 вращает храповое колесо 18, укрепленное на валу с приводными звездочками 8. Люлька. Конвейера состоит из двух подвесок 4, жестко связанных между собой трубой 1, смещенной по отношению к оси люльки. К подвескам с помощью двух осей 2 укреплена рамка 5, опирающаяся на трубу 1. Рамка обтянута матерчатым чехлом 10, образующим 6 продольно расположенных карманов 9 для тестовых заготовок. К подвескам приварены втулки 6, которые вставлены в пальцы 8, закрепленные шплинтами 7. Пальцы подвесок вставляются во втулки тяговых цепей конвейера 11. При движении люльки с тестовыми заготовками в процессе расстойки рамка опирается на трубу подвески и занимает горизонтальное положение. После окончания расстойки люлька подходит к механизму опрокидывания, который нажимая рычагом на поводок 3, поворачивает рамку относительно оси 2. В результате рамка опрокидывается и тестовые заготовки выгружаются на под или плоскость посадочного механизма печи. При остановке конвейера люлька устанавливается под посадчиком тестовых заготовок. При остановке конвейера люлька устанавливается под посадчиком тестовых заготовок, загружающим в каждую люльку 6 тестовых заготовок, после чего конвейер включается в движение и цепи перемещаются на один шаг люлек. Включение электродвигателя привода конвейера расстойки производится упором, который установлен на кривошипе 14 и воздействует на выключатель 13 после окончания расстойки люльки разгружаются с помощью механизма 21 при движении цепей поводок рамки с помощью копира поворачивается в результате рамка люльки поворачивается на 180 градусов и сбрасывает тестовые заготовки непосредственно на под печи где производится надрезка надрезчиком 20 при выпечке изделий в тупиковых печах с люличным конвейером тестовые заготовки из люлек расстойного конвейера выгружаются на плоскость посадочного механизма. Продолжительность регулируется путем пропускания без загрузки четных люлек с помощью регулятора времени расстойки 7, имеющего диск с 10 выдвижными упорами, которые при выдвижении могут взаимодействовать с конечным выключателем. Все количество рабочих люлек условно разбито на 10 групп, по 20 люлек в каждой группе. Соответствующей четной люлькой в каждой группе командует один упор регулятора. Времени расстойки. Четные люльки каждой группы могут загружаться по мере необходимости в зависимости от продолжительности расстойки. Например, при включении одного упора на диске регулятора под загрузку не останавливается одна четная люлька каждой группы. При включении двух упоров под загрузку не останавливаются две четные люльки каждой группы. При включении всех упоров регулятора времени расстойки под загрузку не останавливаются все четные люльки конвейера. Таким образом, продолжительность расстойки можно регулировать в диапазоне 1 к 2. Оптимальная влажность и температура среды в расстойном шкафу обеспечивается подачей в шкаф воздуха от кондиционера через патрубок в секции «Г». Отбор использованного воздуха из шкафа производится через патрубок в секции «5». Габаритные размеры 7 на 353 на 478 метра. Конвейерный шкаф РШВ относится к шкафам с вертикальным цепным конвейером и предназначен для окончательной расстойки тестовых заготовок массой от 200 до 400 граммов в автоматизированных поточных линиях с печами, имеющими ленточный под 25, 40 и 50 квадратных метров площади. В комплект шкафа входит роторно-ленточный посадчик 1 и разгрузочный пересадочный ленточный транспортер 11, предназначенный для разгрузки люлек шкафа и посадки тестовых заготовок на под печи. Шкаф состоит из металлического сварного каркаса 2, закрытого металлическими съемными ограждениями и щитами 13, имеющими смотровые окна из органического стекла. Внутри шкафа на каркасе смонтирован цепной конвейер, состоящий из 23 пар цепных звездочек 6, из которых... Пара звездочек 15 является приводной, звездочки 16 натяжные, а звездочки 4, 7 и 8 установлены снаружи шкафа для холостого участка цепи, которая перемещается по направляющим 5. На звездочке натянута 2 бесконечные цепи 3 с шагом 38 и 1 мм. К цепям через каждые 4, Звена шарнирно подвешенной люльке 14 с шагом 152,4 мм. При расстойке тестовых заготовок массой 200 грамм на люльку укладывается 8 заготовок. При расстойке тестовых заготовок массой 0,4 килограмма 6 штук. Соответственно, при посадке в люльке конвейера тестовых заготовок массой 200 грамм для городских булок ротор 26 посадчика имеет 8 карманов, а для заготовок массой 400 грамм 6 карманов. Ротор-26 при вращении своими карманами подает тестовые заготовки на движущуюся ленту-27 посадочного транспортера. Когда на ленте окажется 6 или 8 тестовых заготовок, лента останавливается и затем специальным механизмом поворачивается вокруг продольной оси. В результате тестовые заготовки скатываются с ленты в люльку конвейера шкафа, после чего лента возвращается в исходное положение и цикл повторяется. Когда люлька пройдет весь рабочий участок цепи и расстойка закончится, тестовые заготовки из люльки перекладываются на ленту 10 разгрузочно-пересадочного транспортера. При огибании цепями звездочек 9, укрепленных на валу 12, совместно с барабаном 18, люлька, дойдя до этого барабана, прижимается к ленте и огибает барабан. При выходе на горизонтальный участок ленты 10, тестовые заготовки перекладываются из люлек на ленту пересадочного транспортера. Освобожденная люлька, принимая исходное положение, выходит из шкафа и поднимается вверх, где при движении на холостом участке цепи просушивается сукно ячеек люльки. При огибании пересадочной ленты плоского козырька 17 тестовые заготовки перекладываются на под печи. Привод цепного конвейера осуществляется от электродвигателя 23, мощностью 1,5 кВт и частотой вращения 1000 оборотов в минуту, который через клиноременную передачу 24, вариатор скорости 25, клиноременную передачу 22, червячный редуктор 21 и цепную передачу 20 – Вращает приводной вал 19. Продолжительность расстойки тестовых заготовок регулируется изменением скорости цепного конвейера с помощью вариатора скорости 25. Для создания оптимальных температур влажностных условий внутри шкафа. В нижней части установлен коллектор с трубами для подачи влажного пара низкого давления. Шкаф изготавливается в трех модификациях – РШВ, РШВ-2 и РШВ-3. Шкаф РШВ предназначен для теста разделочных линий, расположенных на одном этаже с туннельными печами, имеющими площадь пода 25 квадратных метров. Шкаф РШВ-2 предназначен для теста разделочных линий расположенных на двух этажах с туннельными печами с площадью пода 25 квадратных метров. Шкаф РШВ-3 для теста разделочных линий на одном этаже с туннельными печами и площадью пода 40 и 50 квадратных метров. Технические характеристики шкафов РШВ представлены в таблице на слайде. Специализированные агрегаты для окончательной расстойки марки t 1 hr 3 Конструкция специализированных расстойных агрегатов Т1HR380, Т1HR3120, Т1HR3140 предназначена для расстойки тестовых заготовок круглого подового хлеба массы от 800 до 1000 грамм. Агрегаты оборудованы механизмами для загрузки и выгрузки тестовых заготовок из люлик на под печи. Цифрой после буквенного обозначения марки агрегата указано количество рабочих люлик. Эти агрегаты устанавливаются к тоннельным печам с площадью пода 25, 40 и 50 квадратных метров. При ширине печного конвейера 2100 мм. В шкаф. Входит подающий транспортер 1, маятниковый укладчик тестовых заготовок в люльке расстойного шкафа 2 и расстойный шкаф 3. Последний собран из отдельных секций 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 16, которые соединяются при монтаже с помощью болтов. В секции 4 размещен приводной вал 24 с двумя ведущими звездочками «22» приводом 25, механизмом остановки люльки в заданном положении 27, механизмом 26 регулирование времени расстойки. На конвейерной цепи 20 подвешены специальные люльки 19. Секция разделена перегородкой 21 на две камеры. Правая камера предназначена для подсушки матерчатых мешочков – люлик. В нее специальным вентилятором подается теплый воздух. Секции 8 и 10 имеют натяжные станции 17 и 12, с помощью которых производят натяжку цепи конвейера и устанавливают правильное положение люльки в месте разгрузки. В секции 16 имеется натяжная станция 15, с помощью которой устанавливают оптимальное расстояние разгружаемой люльки от пода печи. Здесь же монтируется приспособление для автоматической разгрузки люлек. Разделительная перегородка 21 проходит по секциям 5, 6, 7, 8, 16 и ограждает холостую ветвь конвейера для организации на этом участке подсушки матерчатых мешочков люлек. Каркас 23 шкафа выполнен из гнутого профиля, со всех сторон закрыт теплоизоляционными панелями 18. На горизонтальных участках конвейера люльки с помощью роликов опираются на направляющие 13. Передняя часть шкафа поддерживается стойками 11 и 14. На рисунке тонкой линии показан контур тоннельной печи bn 25 с вынесенной посадочной частью. Для укладки тестовых заготовок в люльке расстойного агрегата применяется маятниковый укладчик. Устройство и принципы действия механизмов для посадки, разгрузки, перекладки внутри расстойных шкафов рассмотрены в отдельном видео, которое есть на канале. Для комплектации тупиковых печей можно воспользоваться типовыми секциями расстойного шкафа T1 HRZ и HRR и скомпоновать расстойный шкаф на 160 и 140 рабочих люлек. Если убрать среднюю горизонтальную секцию длиной 3 метра, то получим расстойный шкаф для тупиковых печей с площадью пода от 25 до 40 квадратных метров на устройстве и работе такого шкафа мы в этом видео останавливаться не будем поскольку он однотипен с ранее рассмотренным более подробно рассмотрим конструкцию и силы действующие на люльку для механизированной пересадки которая имеет П-образную рамку которая образуется из двух боковин 2, соединенных при помощи уголка 1. Для придания рамки жесткости к ее боковинам приварены косынки 3. Рамка подвешивается к цепи конвейера посредством двух пальцев 4, пропущенных через отверстия во втулках боковин. В нижней части боковин имеются гнезда для пальцев 6, которые закрепляются в гнездах поворотной кассеты. Посредине рамки Имеется поддерживающая вилка 11, соосное СО2, на которую ложится средняя опора кассеты 10. Кассета люльки 9 представляет собой лист с отбортованными долевыми кромками, в котором выштампованы отверстия по количеству тестовых заготовок, размещаемых в люльке. В отверстия вставлены ободки и на них закреплены тканевые мешочки 8. С одной стороны люльки на пальце 6 закреплен рычаг 5 для опрокидывания кассеты и пересадки тестовых заготовок на подики печи. С другой стороны люльки палец повернут на 180 градусов. Ширина люльки 240 мм, высота подвески 130 мм, шаг подвески люльки на конвейере 280 мм. Люлька имеет три оси О1 ось подвески люльки О2 ось подвески кассеты О3 ось симметрии кассеты В незагруженном состоянии люлька устанавливается под небольшим углом к горизонту 15 градусов После загрузки тестом люлька принимает горизонтальное положение П-образная рамка позволяет до предела уменьшить шаг подвески люльки на конвейере. Несимметричная рамка люльки вызывает смещение ее центра тяжести влево за геометрическую ось кассеты. Поскольку в рабочем положении люлька должна занимать горизонтальное положение, то центр подвески кассеты смещен вправо по отношению оси о3 так, чтобы крутящие моменты относительно оси подвески люльки О1 от уголка рамки и других несимметричных деталей люльки с одной стороны и от кассеты с тестовыми заготовками с другой стороны были равны по величине и имели противоположные направления. При этом ось подвески кассеты O2 не совпадает с геометрической осью и смещена вправо, а центр тяжести кассеты смещен за точку опоры. Такая конструкция позволяет отказаться от специального фиксирующего механизма, так как кассета фиксируется в горизонтальном положении массы тестовых заготовок благодаря смещению центра тяжести кассеты с тестом за точку опоры. Для разгрузки люльки необходимо нажать на рычаг 5, при этом кассета повернется вокруг оси О2, а ее центр тяжести опишет окружность радиусом равным расстоянию между осями О2 и О3, что придаст тестовой заготовке небольшую инерцию, достаточную для того, чтобы оторваться от пешочка кассеты в случае его прилипания. Это обстоятельство весьма важно при выработке ржанопшеничного хлеба. Настоящая люлька применяется для механизации пересадки тестовых заготовок на под любой печи, у которой передний вал печного конвейера вынесен за пределы пекарной камеры. При использовании люлек для других печей или для посадки тестовых заготовок иного развеса необходимо рассчитать положение равновесия люльки в загруженном состоянии. Далее мы проведем расчет люльки и методику нахождения основных зависимостей. Схему приложения действующих сил вы видите на слайде. Загруженная люлька находится в состоянии равновесия при соблюдении равенства моментов всех приложенных сил относительно точки подвески люльки по оси О1. При этом получим равенство, представленное на слайде. При этом масса загруженной кассеты, приходящейся на ось ее шарнира G2, и масса загруженной кассеты, приходящейся на ее левую опору G3, рассчитываются по формулам, представленным на слайде. Расстояние между левой точкой опоры кассеты и O2, которые обозначены как R1, найдем по формуле, представленной на слайде. Если мы подставим последние зависимости в первую, то получим выражение для R2. Приравняв уравнение и решив относительно R3, получим уравнение для R3. Подставив R3 в уравнение для R1, определим R1, при этом Z0 координата центра тяжести уголка, а определяется по таблицам в зависимости от профиля. Затем определяем R2. Массу загруженной кассеты P получим как сумму массы тестовых заготовок, массы листа кассеты с ободками и массы тканевых мешочков. При выводе этих зависимостей опущены некоторые элементы люльки, сумма моментов которых относительно оси О1 равна нулю. К ним относятся косынки, боковины, рычаги и поддерживающая вилка. В качестве примера расчета приведем пример расчета люльки к типовому шкафу Т1ХРЗ по исходным данным, которые вы видите на слайде. На слайде. В этом слайде вы видите, как определяется масса загруженной кассеты, определяется величины G3, G2 и R3 и вычисляется величина R2. Расчитанная таким образом люлька будет в загруженном состоянии принимать устойчивое горизонтальное положение, а в незагруженном получит наклон в сторону загрузочного устройства расстойного шкафа, что облегчит загрузку заготовок. Расстойный шкаф Минал для мелкоштучных булочных изделий. Такие шкафы широко применяются в линиях для расстойки мелкоштучных булочных изделий массой от 50 до 500 граммов. Они комплектуются механическими укладчиками, пересадчиками, а иногда и надрезчиками тестовых заготовок. Представляют собой полностью механизированные агрегаты, которые удачно компонуются с тоннельными печами. Растойный шкаф ми представляет собой камеру 1 выполненную из металлического каркаса 2 огражденного теплоизоляционными панелями 3 боковыми остекленными дверками 4 и съемными панелями. 9. В нижней части шкафа установлены выдвижные днища 10. Внутри шкафа размещен цепной конвейер 7 с подвешенными на нем люльками 5, выполненными в виде продольных рамок, затянутых фетровой или бельтинговой тканью. Сверху в шкафу размещен колорифер 8, предназначенный для подсушивания тканевых платков холостых люлек. В рабочей камере шкафа необходимые влагосодержания и температура воздуха поддерживаются посредством подачи пара с помощью ручного регулятора. Для контроля этих показателей шкаф оборудован термометром и гигрометром 6. Шкаф снабжен механизированными укладчиком и пересадчиком. Последний выполнен в виде промежуточного транспортера с вариатором скорости, что позволяет менять расстояние между рядами тестовых заготовок на транспортере. Приводной барабан транспортера размещен в расстойном шкафу так, что он огибается люличным конвейером расстойного шкафа. В этом месте и осуществляется пересадка тестовых заготовок с люльки расстойного шкафа на ленту промежуточного транспортера-пересадчика. Шкаф применяется в линиях для расстойки мелкоштучных булочных изделий массой от 50 до 500 граммов. Расстойный агрегат А2ХЛМ предназначен для расстойки мелкоштучных булочных изделий широкого ассортимента. Для устранения прилипания заготовок в расстойном шкафу применены люльки, покрытые гладким листом бакелитовой фанеры. Расстойный агрегат имеет П-образный каркас 6, изготовленный из угловой стали и огражденный теплоизолированными панелями 18. На боковых стенках шкафа установлены такой же конструкции дверки 7. Внутри шкафа размещен цепной конвейер 8, на котором с помощью пальцев закреплены расстойные люльки 9 с нулевой подвеской и двумя парами направляющих роликов 10, обеспечивающих сохранение горизонтального положения люльки при прохождении ими горизонтальных и наклонных участков конвейера. На горизонтальных участках цепь и ролики перемещаются по направляющим 5. При переходе через звездочку 3, люлька поддерживается в горизонтальном положении с помощью вспомогательной звездочки 4, которая поддерживает люльку за ролик. Загрузочный участок расстойного шкафа имеет горизонтальный участок 14, после которого следует наклонный участок 12 и верхняя горизонтальная ветви 11. На горизонтальных участках конвейера расположены 4 натяжные станции 2. По наклонному участку 17 люльки перемещаются в горизонтальном положении, а затем в наклонном положении движутся по разгрузочному участку 16 с которого тестовые заготовки снимаются ленточным пересадчиком а пустые люльки в опрокинутом положении возвращаются по горизонтальному участку 15 на загрузку для поддержания необходимой температуры и влажности воздуха в рабочей камере расстойный агрегат снабжен кондиционером 13, от которого воздух по трубам 1 распределяется по всему объему расстойной камеры. Синхронизация работы отдельных механизмов агрегата осуществляется путем применения единого привода и специальной... Схемы автоматизации. Устройство отдельных элементов расстойного шкафа поясняется дополнительными видами и разрезами, представленными на слайде. На конвейере шкафа применена толочно роликовая цепь с шагом 63 мм, шаг подвески люлик 315 мм. Всего на конвейере закреплены 152 люльки размером 2100 на 300 мм. Шкаф предназначен для комплектации механизированных линий с печами на 25 квадратных метров. Площадь рабочих люлек расстойного шкафа позволяет обеспечить трехкратное превышение времени расстойки по отношению к времени выпечки. Элементы расчета конвейерных шкафов для расстойки. Производительность конвейерного шкафа определяется по формуле на слайде. Число рабочих люлик в шкафу для расстойки определяется по формуле на слайде. Общее число люлик в шкафу определяется по формулам на слайде. Общая длина цепи конвейера для шкафа расстойки, Скорость цепей конвейера шкафа при непрерывном движении конвейера определяется по формулам на слайде. Скорость цепей конвейера при равномерно прерывистом движении с остановкой каждой люльки при загрузке и разгрузке определяется по формулам на слайде. Диаметр начальной окружности цепных звездочек определяется из условия свободного прохождения люлек при огибании цепями звездочек и рассчитывается по формуле на слайде. Мощность электродвигателя конвейерного шкафа для расстойки в киловаттах определяется по формуле на слайде. В этой видео лекции мы рассмотрели устройство и принцип действия оборудования для окончательной расстойки теста. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.